Друзья, добрый день! С вами Татьяна Смирнова, консультант фэншуй бадзы и цемент Дунзя, преподаватель школы Натальи Пугачевой. Сегодня мы с вами поговорим о самых популярных активизациях цемент Дунзя, о которых, я думаю, вы уже знаете. Я расскажу, как их можно выполнять, какими способами, для каких целей они используются и какие результаты можно от них ожидать. Я надеюсь, что вы видели предыдущие наши видео где рассказывалась о том что такое активизация и я не буду сейчас подробно на этом останавливаться скажу только что активизация это возмущение пространства с какой-то целью конечно эта цель должна быть определенная в этом пространстве должны быть энергии которые соответствуют нашей цели и мы делаем вот такой массаж пространства для того чтобы Энергии начали двигаться, и мы получали от них благоприятную ци и помощь в решении наших задач. И мы можем активизировать пространство с помощью искусства цемент-дунзя. И, конечно, поскольку активизации много, я сегодня расскажу об одной из них, самой простой активизации цемен дунзя самой популярной, самой любимой всеми практикующими. Эта активизация называется «Птица падает в гнездо». И прежде чем рассказать вам об этой активизации, нужно рассказать немного вообще о карте Цемент-Дунзя, которую вы сейчас видите на экране. Карта Цемент-Дунзя разделена на 9 секторов, в которых вы видите иероглифы. Каждый сектор называется дворцом. То есть мы видим, что карта Цемент-Дунзя состоит из 9 дворцов. На слайде выделены Небесные стволы, наверное, вы с ними уже знакомы. Если вы строили свои карты Бадзы, то вы эти знаки узнаете. В каждом дворце есть набор таких небесных стволов, которые вам известны, и набор иероглифов, которые присущи только э, искусству циментундзя, которые применяются только э, в циментундзя. Мы сейчас на них останавливаться не будем, потому что нас интересует именно набор вот этих небесных стволов, которые и создают структуру, и как раз о структурах мы и будем говорить. Почему? Потому что мы будем с вами в активизациях использовать именно структуры. Что такое структура? Это как раз сочетание небесного ствола на небесной тарелке и небесного ствола на земной тарелке. Небесные стволы есть в каждом дворце. Да, набор небесных стволов мы можем рассмотреть в каждом дворце. Здесь просто графически удобнее было показать их с правой стороны. Мы можем рассмотреть эти структуры в любом дворце. Цемент-дунзя структур достаточно много. Вот таких сочетаний небесных стволов, их 100. Есть еще специальные структуры. Есть структуры благоприятные, есть структуры неблагоприятные. В активизациях мы, конечно, с вами будем использовать именно благоприятные структуры. И эти структуры имеют определенные названия. И поскольку мы сегодня говорим о птице, падающей в гнездо, это как раз сочетание вот этих вот небесных стволов во дворце будет создавать нам такую структуру, конкретную структуру «птица падает в гнездо». Давайте посмотрим, что же это за структура такая. Структура птицы падает в гнездо, она выглядит определенным образом, конкретно. Огонь янский вверху, верхний небесный ствол, и янская земля, нижний небесный ствол. И мы в Дунзя говорим так, что... Огонь Ян в небе и земля Ян на земле. То есть мы в раскладе Цемен-дунзя ищем именно вот такое сочетание небесных стволов, которые будут создавать вот эту структуру «Птица падает в гнездо». Если мы видим такое сочетание в каком-то дворце, в карте Цемен-дунзя, мы понимаем, что там хорошие энергии, и мы хотим эти энергии получить. Почему эта структура такая привлекательная? Потому что эта структура нам говорит, что мы можем получить результат без усилий то есть если что-то у вас долго не решается какой-то вопрос вы не можете сдвинуть дело с места у вас проблемы в отношениях нет понимания что предпринять в какой-то ситуации вы хотите привлечь больше денег в вашу жизнь очень хорошо решать эти вопросы находясь в секторе где находится вот эта структура птица падает в гнездо то есть эта структура начинает притягивать позитивные события в вашу жизнь Почему практикующим нравится вот эта активизация? Потому что эта активизация очень простая в исполнении. Я дальше расскажу, как ее нужно делать, и вы поймете, что это действительно очень просто. Эта структура безопасная, то есть здесь нет никаких подвохов, никаких дополнительных эффектов, и выполнение этой активизации не требует никакой специальной подготовки и каких-то дополнительных средств, активизаторов. Ее можно проводить везде, даже в кафе, на вокзале, в поездке, в гостинице даже в транспорт. И активизация этой структуры приносит результат достаточно быстро, в течение трех дней. Активизация этой структуры используется для привлечения удачи в общем, для увеличения дохода, для улучшения отношений, ускорения дел, исполнения желаний, то есть практически подходит для всего. Как проводить данную активизацию? Нужно просто сидеть два часа в секторе, где находится вот эта структура «Птица падает в гнездо». Вы видите на этом слайде, на этом, в этом раскладе, что структура «Птица падает в гнездо» находится на западе. Соответственно, мы садимся в западный сектор дома, либо офиса, либо гостиницы и сидим там два часа. Это очень важно, именно что сидим, не нужно двигаться. Вот это статическая активизация. То есть здесь не нужно движения, здесь именно мы садимся в сектор, потому что птица упала в гнездо и она там сидит. То есть мы напитываемся энергией этого сектора, напитываемся этой благоприятной ци вот в течение двух часов можно конечно от начала двух часовки отступить минут 15 от начала и от конца то есть минимальное время которое мы проводим в этом секторе это полтора часа ну и конечно же хорошо заниматься в этом секторе делами которые соответствуют вашей задаче то есть если у вас проблемы в отношениях например можно позвонить или написать смс тому человеку с кем вы с кем вы находитесь в конфликтной ситуации и ситуация разрешится благоприятным образом либо вы можете посидеть там с компьютером с ноутбуком посоставлять планы развития вашего бизнеса и это тоже будет очень эффективно потому что будут приходить позитивные решения конечно же не все так просто и для расчета времени и места активизации нужно знать некие правила для того чтобы эта активизация птица падает в гнездо приносила пользу недостаточно просто увидеть Набор вот этих небесных стволов, бин в небе и у в земле, нужно еще понимать, где эта птица будет работать, где она не работает и какие есть запреты на выполнение данной активизации. Все эти правила мы с вами будем изучать на курсе прогулки активизации дунзя на которые я вас приглашаю. Уже скоро этот курс стартует в нашей школе мы проводим его ежегодно потому что этот курс для начинающих для новичков и он позволяет познакомиться с с искусством Цеминь Дунзя и, конечно же, сразу улучшать жизнь с помощью вот этих активизаций. На этом курсе мы будем изучать очень большое количество активизаций, в том числе и специальные активизации. И для того, чтобы больше познакомиться с результатами применения активизаций, я приглашаю вас на открытый мастер-класс, где вы получите в качестве подарка даты для активизации на ближайшее время. Ссылочку с приглашением на этот мастер-класс вы видите под этим видео переходите по этой ссылке вводите ваши контактные данные то есть заполняйте форму и вам на электронную почту придет письмо с приглашением на этот мастер-класс нажмите на колокольчик рядом с этим видео подписывайтесь на наш youtube канал и вы всегда будете в курсе наших новостей вовремя получите сообщение о наших новых видео где я расскажу о других активизациях циментунзя. В следующем видео я буду рассказывать о, об еще одной популярной структуре, еще одной популярной активизации «Зеленый дракон поворачивает голову». Эта активизация помогает привлечь больше денег в вашу жизнь, поэтому не пропустите. На сегодня это все. С вами была Татьяна Смирнова. Увидимся в следующих видео.